Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы продолжаем серию исторических сражений Наполеон Наполеон -тут Тутоуар. Сегодня у нас битва под Аустерлицем, либо же Аустерлицкое сражение. Сражение произошло 2 декабря 1805 года. Стало одной из величайших побед Бонапарта. На, на... Прат... Пратцинских высотах он разгромил войска Третьей коалиции Союза России, Австрии и Британии. Ну, вообще, по делу, на самом деле, там были в основном войска Российской империи и Австрии, почему здесь написано. Ну да, Третьей коалиции, в принципе, правильно, но британских здесь войск, по-моему, вообще и не было. Соответственно, данная битва э, знаменита, во-первых, тем, что силы Наполеона были меньше, чем силы э, объединенной коалиции. У Наполеона были войска 73 тысячи человек, 139 орудий. У австро-российской армии были 85 тысяч человек при 278 орудиях. Потери были следующими. 1305 убитыми и 6943 раненых, а также 573 человека попало в плен у французской империи. Ну, одно знамя, кстати, было еще и потеряно. А российская или австро-российская армия, Потеряла 16 тысяч человек убитыми и ранеными, 20, 20 точнее, тысяч человек взято было в плен, 186 пушек было потеряно, 46 знамен также было потеряно. В общем-то, потери у союзной армии, конечно же, были огроменные просто несравнимые с наполеоновскими, а потому по праву считается, конечно же, эта битва просто величайшая в истории военной. Бонапарта, но и также вообще она вошла в историю как пример решительной победы над численным превосходящим противником, наряду с битвой при Гавгамеллах, битвой при Канах. Ну, на самом деле, конечно же, численное превосходство противника было не таким уж и велико, великим. На самом деле, бывали такие битвы, что при гораздо большем преимуществе союзников выигрывал военачальник. А потому, ну, считать, что уж прям супер-великое сражение, конечно, нельзя. Но, в общем-то, все равно это было очень-очень-очень знаменательной битвы потому что получается так, что после этого сражения союзники должны были пересмотреть, так сказать, свои позиции. Российская армия отступила к себе на родину, Австрия, Австрия и Пруссия, по-моему, остались, как сказать при своем и они должны были сами выходить из той ситуации в которую попали давайте посмотрим еще здесь видел небольшое мне пришлось бросить на полпути египетскую компанию чтобы разобраться с предателями в париже но штык аргумент весьма красноречивый так я стал первым консулом а потом надел корону потому что иной подходящей головы в стране не нашлось. Но это напугало Россию, Австрию и всю Старую Европу. Они дерзнули выступить против меня. Здесь, под Аустерлицем, я преподам им урок. Ну что, давайте начнем. Можно увидеть то, что войск у нас, в принципе, немало. Да, очень даже много войск. А у наших врагов, я смотрю... Войска расположены посередине, то есть тут, видимо, нам дадут возможность поманеврировать армии. Что, конечно, очень даже интересно. 2 декабря 1805 года. Сегодня я приказал увести войска с Братцинских высот. Теперь они стоят возле городов Путовец и Телниц. Я намеренно ослабил оборону Телница. Надеюсь, что противник клюнет на эту ловку и бросит свои силы именно туда. А пока русские будут отвлечены на Телниц, мои отряды на левом фланге займут. Ранцинские высоты и разорвут фронт коалиции. Один mm. хороший удар и война закончена. Конечно, ставим паузу сначала. Интересная диспозиция войск, я смотрю. Войска союзников находятся на этих высотах. Но по факту я не вижу войска Австрии, потому что неужто Австрия прислала только один конный полк? Нет, конечно же, наверняка есть еще где-то в этих лесах замаскированные отряды, которые прямо-таки ждут, когда мы подойдем к ним, и они нас расстреляют. Но я так понимаю, мы должны нападать, да? Или они, точнее, нападают, но мы... Типа вот эти войска, которые находятся... А на востоке они будут у нас как приманка работать да но если они будут работать как приманка то в принципе это довольно интересное а... интересное решение я бы так это назвал потому что тут у нас есть и орудия очень ценные но я тогда подумал о том чтобы взять просто да и перевести все войска на восток да и хрен с этой Россией Типа пускай они тогда с нами дерутся внизу и не надо тогда, ну не очень никакую кавалерию Но видимо я ошибаюсь, наверняка не все так просто И тут есть еще что-то придуманное разработчиками Что помешает мне сделать такую вещь Хотя смотрите, противник-то даже и не шелохнулся Он не идет вперед Угу то есть я не вижу, чтобы он прям что-то делал. Да, он просто бездействует. На самом-то деле. Так, время, кстати, тоже затормаживается. А, я думаю, как сейчас поступить. Потому что тут, вот, знаете, так вот все вроде прекрасно. Можно прям идти наступать, поставить где-нибудь кары на холме. Нас это попробовать атаковать их кавалерия, но у нее ничего не выйдет. Но однако, знаете что? Тут вот, смотрите, все-таки они пошли в атаку, да. Русские и вправду двинулись в атаку. Тогда может быть, в принципе, правильно. Я решил, что взять, просто перевести войска вот на данную местность и принять русских. Ой-ой-ой-ой. А кстати, тут мои кавалерии-то, блин, не сладко будет. Так, кавалерию нужно спасать. Так, а кто там уже стрелять по моей артиллерии? А, тут у них две пушки или нет? Да, там две пушки. Ну, знаете, давайте тогда двигаться, наверное, вперед, их, правда, как нам порекомендовали. Правда, вот я не знаю, что там в кустах, какие там войска. Двигаться вперед кавалерии очень опасно. Кавалерия гораздо более подвержена атакам их э, войск, чем, чем в общем-то. Так, а слушайте, я вот думаю, а тут можно же поставить тоже артиллерию. Или нет? Так можно же здесь артиллерию поставить. Делись, делись. Тогда, наверное, вот эти войска... Давайте пошли на перерез сейчас. В пехоте русских. М. Ладно, пока что двигаемся вперед, в общем-то, этими пехотинцами. Я не знаю, где тут скрыты их отряды. У нас здесь кавалерия, если есть. Если что, да? На прикрытие. Так, в артиллерии очень неплохие залпы идут. Давайте выдвигаемся вперед. А, блин, я жду где австрали... а, австралийские австрийские, извините войска. Где они скрыты? Не знаю, не знаю. Так, Наполеон, конечно же, подальше, уберись. я они убили, не дай Боже. Но моя армия уже далеко ушла вперед. Какого фига? Где австри... австрийские пауки? Где они? Неужели они скрыты в более даже еще... А... В более, так сказать, глубоких лесах? Непонятно. Но мы сейчас уже доберемся до кирасиров, а им же будет совсем не сладко. Ну ладно, мы даже идем уже на перерез вражеской кавалерии, потому что раз уж нам дают такой шанс, почему бы, бы им и не воспользоваться? Пехота тоже идет, пускай на перерез вражеской пехоте русской. Так, отходим немного подальше. Кавалерия у меня остается здесь, основная. Так, что-то моя пехота немножко вздрогнула, почему-то. Не знаю почему. Или все зашибись. Так, пехота все ближе подбирается к вражеским полкам и плюс к вражескому военачальнику. Это у нас кто? Я не знаю, кто там военачальник. Но явно у него должна быть армия. Где его армия, не знаю. Это, кстати, Франц Второй, хм. то есть король, это... император, точнее, быть, по-моему, да. Мы убьем императора, что ли, хотите сказать, сейчас? Да, кавалерия просто принимает выстрелы и все, больше ни черта она не делает. Не понимаю, короче, ничего пока из того, что я вижу. Потому что получается у меня и кавалерия стоит и никого нету и как-то вообще все очень странно. Так, давайте сейчас немножко замедлимся, потому что тут вот видим сейчас начнется столкновение первое. Так, русские войска находятся, получается, в таком очень уязвимом месте, но блин, проблема в том, что я бы мог в принципе кавалерии своей зайти бы с тыла, но зайти ею не получится, так как у врага есть кавалерия на холме. Плюс есть орудие на холме. То есть там очень все это сложно сделать. В общем-то, пока ожидаем, короче. Так, у нас тут, кстати, есть мамлюки. Я не заметил этого. У нас, оказывается, да, в качестве кавалерии используются мамлюки. Так, -с, ну ладно. Сейчас мы будем принимать их, э, пехотинцев. Так, так, так, стойте, стойте, стойте, я заметил кого-то. Да, я заметил их пехоту, оказывается и вправду здесь немецкие фузелеры стоят. Или они не стоят, они идут. А, нет, они стоят. Они стоят и в кого-то стреляют. Они попали, похоже, что по моим гренадерам, наверное, или по кому они стреляли, я не знаю. Ну, короче, разворачиваем наших гренадеров. А здесь же, да, пошли в атаку керосиры. мы разворачиваем тогда нашу армию. Так, давайте быстро атакуем немецких фузелеров, потому что они на нас переключились. Тут уже не до выбора, как нападать и как обходить, потому что иначе нас сейчас расстреляют. Войначальника же срочно убить. Давайте, подходите к нему. Начинаете его обстреливать. Русская пехота тем временем внизу расположилась. Сверху идут Кирасиры. Давайте-ка разворачиваем первый отряд, который впереди в коре. Два в последующих идут вперед пока. Да блин, быстрее я сказал. ⁇ -мо ⁇ что они еле-еле в атаку. Капец! Быстро вперед! Очень устали, серьезно. О, -о, о это похоже GG для моей кавалерии. Ей не жить. Так, мои пише-революционеры начали вести огонь. Здесь мои пехотинцы вот-вот тоже пере... начнут вести огонь. Так, начинаем, включаем картеч, ведем огонь по отрядам уступающих, отходят, пускай мои линейные фузелеры. Тут коре выстроились, очень плохо. Значит, нам нужно нападать. А, нет, снова в коре стройтесь, да. Снова в коре. Так, давайте вперед на холм. Ведут войска огонь. Ой, здесь все очень плохо. Да, мамлюки не справляются, киросиры врезаются просто в, в стену копий, поэтому, ну точнее, в стену штыков и не могут ничего с сделать с этим. Так, давайте сверху, с возвышенности, начнем вести огонь по наступающим. Блин, тут началась баталия. Давайте-ка перестраивайтесь. Кстати, пеший революционер не умеет, оказывается, строиться в коры. Боже мой, это очень плохо для меня, конечно же. Да, мой план по атаке, конечно, не удался, потому что, видите сами, там оказалось очень много армии у врага. Так, ага, здесь артиллерия моя ведет огонь прекрасно. Так, артиллерия, которая на дальнем берегу у нас, тоже пускай стреляет. Стреляет по этим войскам. Да, кавалерии здесь моей, короче, не жить. Тут можно смело это сказать. Все их уничтожили. Австрийская армия очень хорошо отразила мое нападение. Так, ну однако тут вот кавалерия российская врезается в каре. Ну каре у меня на самом деле такое себе. Конечно же. Тут у меня очень много войск осталось теперь в деревне, получается. Потому что сами видите. Ну вот тут все очень плохо, да, потому что тут пешие революционеры сплошные у меня. Они, блин, вообще не умеют строиться по-нормальному. Так что их всех убивают. Отступайте. Все отступайте срочно. Так, огонь, давайте по кавалерии. Так, там русская кавалерия еще. Гранадеров тем временем добиваем. Да, у меня, кстати, резерв еще оставался. Надо его тоже поставить вперед. Потому что сейчас там очень срочно нужны резервы. Блин, истощены солдаты у меня, потому что я их посылал вперед очень бегом. Они у меня сейчас устали, блин. Очень фигово это. Фигово и прискорбно. Так, кары можно убирать. Переходите на другую позицию. Я думаю, вам нужно сюда. Все их сюда посылаем на помощь. Ой-ой-ой, как кавалерий сейчас достанется... Какая же жопа. Ладно, зато мы хотя бы, да, тут отбиваемся. Ой, да тут еще, оказывается, армия блин. Ни хрена тут армия засела. Такая нехилая. Так, ну стрелки с мушкетами получают пощам все равно. Ой, везде моя кара страдает. А, что это такое? А, это они еще не встали, типа. Это что такое? А, это киросиры. Тут мавлюки еще дерутся с военачальником, кстати. Генеральный штаб могут зарезать. Франца второго уничтожить. Наступают вперед наши гренадеры. Еще одна атака. Давайте, держитесь, ребята, держитесь. Франц убит. Да, я прав. Да, Франц убит. Отлично, мамлюки справились со своей задачей. Сейчас нужно еще убить императора Александра. Ну, или точнее, э -э, ранить его, потому что здесь написано, да, ранен, а не убить. <laughs> потому что, видимо, убить это не совсем верно, с исторической точки зрения. Так, огонь, огонь, огонь. Ой-ой, бабай! Ай, ай. Всю кавалерию мою просто перестреляли. Чертвые бабушки. Так, кавалеристы со спины зашли. Убивают мушкетеров. Так, подождите, давайте посмотрим, что там, как сейчас, положение на фронте. Ой, блин, да тут, оказывается, я немножко не недоконтролил, да. По моим, как раз, гранадерам, которые шли на помощь, прилетела жесткая оплеуха. Так, Александр отступает, кстати, убейте его. Так, жесткая стрельба идет. Там стрельба, там стрельба. И везде стрельба, но мы, к сожалению, проигрываем. Да, просто на все у меня войска хуже, гораздо будет. Так, драгунов мы должны загасить, наверное уж. Ладно, не совсем уж бомжи, у меня войска-то. Так, пока у нас все довольно неплохо, потому что выходит у русских тут всего-навсего три полка. И, в принципе, я думаю, мы с ними разберемся без проблем особых. Тут надо бы отойти, конечно. Так, всех здесь разбили. Давайте теперь на этот переходить фланг, тут потому что все очень плохо. Да блин, выжил все равно Александр, короче, мы его не убьем, давайте тогда идем вперед, ладно, уже сбиваем на Александра, нам нужно защитить свои полки, которые вот-вот будут уничтожены. Ну нет, знаете, это невозможно, невозможно здесь одержать победу, отступайте фузелеры, отступайте эти войска, там безнадежная ситуация. Давайте, видите огонь по наступающим гринадерам. Нам нужно их всех убить. Атакуйте. Их. Так, вы отступайте как можно дальше, куда-то вот сюда, например. Вы отступаете обратно на исходной позиции, вы тоже куда-то сюда. Так, кавалерия сейчас врежется. Все будет зашибись. Наполеон врезался, но, как мы видим, да, особого это результата не принесло. Гренадеры все равно готовы драться. Так, тут вот надо ответить. Им. Кавалерия вот-вот будет разбита. Так, смотрим. А, я-я-я-я, и по орудиям достается очень сильно. Наполеон, ты, блин, нет, уже нельзя его использовать. Он сильно уже побит. Не стоит его послать в атаку. Если только я не хочу его угробить, я, пожалуй, пока еще воздержусь от этого. Пушки отступают. Да, много очень войск мы потеряли сейчас нам нужно сейчас уничтожить пушки русских давайте поднимаемся на холм избавляемся от них с австрийцами мы потом разберемся потому что нам надо главное сейчас э, ост оставить как можно больше полков плюс уничтожить русских полностью все их полки давайте в атаку Так, ну тут, да, струки с мушкетами уже все уничтожено можно сказать. Там уже шансов у них нету. Здесь у артиллерии еще есть шансы какие-то. Так, давайте поворачивать, поворачивать. У нас там всего три пушки, это очень плохо. Сюда надо вернуть солдат. Да, они уже будут бесполезны вот, в данном месте. Потому что все равно здесь осталось всего несколько отрядов. Давайте, отступайте к начальным позициям нашим. А, так, они идут на этих солдат. Окей. Отступать. Так, у меня есть еще какие-то части, я смотрю, да? Да, еще есть какие-то части. Не все отступили. Так. -с. Блин, сейчас будут стрелять по ним. Очень плохо. Смотрите, сколько сейчас будет очень мало. Мгновенно практически. Так, ребята, раскладывайтесь. Давайте, быстрее. Быстрее. Именно быстрее. Так, мамлюки у меня еще остались. Можно их сейчас будет, в принципе, со спины как раз послать с тыл. Так, пока что по артиллерии стреляют. Еще вот здесь есть артиллерия врага. Так, а это что за солдат? А, это эти, отступившие. Так. Ай-як. Блин. Ну что вы творите, -мо? Опять начинается какая-то ерунда. Как обычно. В Наполеоне принято гореть какую-то чертовщину. Стрелять вот по линейным фузелерам. Их. Так, отходите назад еще. Ну тут, конечно, быстро мы и помрут все люди, без шансов особо. Так, ну что, с вражеской армией, которая была вот в данном регионе, наконец-таки мы расправились. Наполеон, давай-ка, мы должны закончить дело. Начатое нами. Давайте огонь по войскам. Блин, с холма все так же ведет огонь артиллерии. Не знаю, насколько долго ее хватит, потому что она все стреляет и стреляет. Нет, по идее уже должны были давно сдохнуть. Что вы делаете? What the fuck? Мамлюки вы где-то? Мамлюки уже очень близки. Так, австрийская армия терпит очень большие потери, потому что лишь, лишь, если мы растянемся очень сильно, они начинают очень большие потери нести и уже начинает у них падать боевой дух. А так они способны очень долго драться. Ёкарный бабай, все в молоко вообще, смотрите, все в молоко улетает. Так, держитесь, держитесь! Не отступайте. Отлично. Так, там уже очень много людей мы поубивали, я смотрю. Ай, всё в молоко улетает. Давайте тогда вот хотя бы по этому отряду пострелять. Блин, да не получается, идите атакуйте вручную да? С рукопашную идите. Давайте в атаку. Так. Прекрасно. Прорезаемся. Да, прям очень хорошо их рубим. Артиллерия противника уничтожена. Прекрасно. Остался всего лишь один отряд. Огонь, огонь, огонь. Давайте вперед в атаку. Так, ну что, подкрепление наше подходит. В атаку. Нет, подождите, надо отойти от обстрела. Давайте, все, все в атаку. Ну что, позиции... <смех> <смех> Сука, ну что, серьезно? Столько погибло солдат, который умеет драться, и против тех, кто не умеет, по идее, драться, да? Великолепно. Ну ладно, так или иначе, мы победили это сражение, оно было очень жестким. Ну тут просто... По скандинавским льдам. Эта победа стала подлинным триумфом моего стратегического таланта. Отныне мое имя вписано в летопись Франции. И пусть трепещут мои враги, теперь они знают, что такое страх. На самом деле я очень <смех> тяжело победил. Это, конечно, не то, что было в истории на самом деле, но все равно мы смогли одержать победу. И убили больше, чем потеряли. Там, конечно, я просто не знал, что есть австрийские войска. Просто вроде как далеко ухожу, блин, никого нет, нет, нету. Только прямо впритык, когда уже мои подошли конники, были заметны эти австрийские полки. А, ну и, в общем-то, мы все равно победили. Далее у нас по времени идет битва под Фридландом 1807 года. А потом уже Бородинская битва, конечно же. Я думаю, вам очень интересно, что там разработчики придумали. Мне тоже, кстати, очень интересно, хотел бы я сыграть, но это будет уже, на самом деле, в следующей серии, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Веном, всем пока, удачи!